Оля, что важнее в деле трансформации – работа над телом или изменение сознания? Ой, тут надо выделить, конечно, что важнее. На самом деле, наверное, и, может быть, и неправильно, Потому что, когда я начинала, я работала сначала с физическим телом. А потом уже подключила лицо, потому что лицо стало отличаться от тела. хватает. А что это то самое вкусное наполнение, женская энергия, работа с мозгом. И, конечно же, я поняла, что все нужно соединить воедино. В комплексе. В комплексе, да. да. И так родилась три, вторая программа, потом третья программа. И так я стала вести сначала себя. Довела до да, идеальных, на мой взгляд, результатов, а потом профессионально уже и людей вывела именно на полную работу, на цельную работу, на такую, чтобы целостность создать, всего тела. И только тогда я уже поняла, что все эти компоненты воедино, когда соединяешь, то получается очень красивая, молодая, здоровая картинка.